Всем привет, с вами Станислав Орехов. В сегодняшнем видео поговорим об очень важной теме, которая называется договор с поставщиками и партнерами. Не секрет, что дизайнеры зарабатывают не только на дизайн-проекте, но и на сопровождении всего дальнейшего проекта на стадии реализации. И дизайнеры зарабатывают на комплектации, на агентских вознаграждениях от поставщиков. И нашей задачей сделать так, чтобы, если эта работа ведется, чтобы она была четкая, прозрачная и последовательная. Несколько лет уже наша студия и вместе с нами более 150 дизайнеров, которые проходили наши курсы, мы разработали единую систему, в которой дизайнер делает отдельный дизайн-проект, отдельно ведет договор на авторский надзор, на комплектацию, на управление строительством и также есть еще отдельный договор с поставщиками и партнерами. И он нужен для того, чтобы каждый раз не договариваться с каждыми поставщиками и партнерами об условиях работы, а чтобы заключить один Окончательный договор со всеми, который устраивает абсолютно все позиции. Разница может быть только в процентном соотношении. Но в этом договоре должно быть описано абсолютно точно, как дизайнер передает заказ, как понять, что это заказ именно дизайнера, как идентифицировать, как сделать так, чтобы поставщик имел возможность официально оплачивать не в конверте, а на карточку, либо по счету по договору для дизайнера, как сделать так, чтобы дизайнеры платили со всего этого налоги, они получали деньги в конвертах, как сделать так, чтобы у дизайнера были свои права и обязанности, и у поставщиков были тоже права и обязанности, и они бы их соблюдали. Этот договор состоит из нескольких пунктов, основные вещи здесь указаны, здесь есть предмет договора, если кратко, то дизайнер привлекает клиента, поставщик оплачивает процентное вознаграждение со своей прибыли. Не с надбавки, когда бывает иногда поставщик говорит, да сколько вам надбавить, не надо набавлять, нужно учитывать из своей прибыли давать это вознаграждение, как если бы это была реклама ваша в интернете или баннерная реклама. То есть вы не тратитесь на баннерную рекламу и билборда, а платите непосредственно дизайнеру за привлечение заказа. То есть вот эта вот часть должна быть заложена. Это первое. Ни в коем случае не завышать цену клиента, оплатить а со своей прибыли. Второе. Есть обязанности сторон. Вы оплачиваете работу дизайнера сразу же. После того, как сделка совершилась, по законодательству должно, конечно, пройти какое-то количество времени. Иногда это две недели, если это там, позиция покупная, когда клиент может вернуть товар назад и получить деньги. Если это индивидуальные позиции на заказ, то там можно сразу же оплачивать, потому что клиент уже не имеет права ничего вернуть. В общем, дизайнер хочет получить деньги сразу, а не после того, как вы отгрузите, как вы получите абсолютно все. Сразу, когда это возможно, еще раз говорю, по закону. Как понять, что дизайнер именно привел клиента к вам. Есть несколько позиций, по которым вы можете идентифицировать, что это именно дизайнер привел к вам клиента и это его заслуга. Здесь нужно быть внимательным и соблюдать. Дизайнерам тоже нужно понимать, что когда они приводят клиента к поставщику, что их работа на данном этапе в качестве привлечения клиентов тоже заканчивается и дальше клиента переходит в добрые руки поставщика и поставщик не должен накладывать обязательства по сопровождению дальнейшего клиента в плане работы между собой на дизайнер. То есть дизайнер отдельно сделал. Дизайнер не менеджер компании поставщика, а он просто выполнил работу по поиску и по привлечению клиента для поставщика. В общем, обо всем об этом, в том числе о конфиденциальности и условиях работы, указано в этом договоре. Внимательно, пожалуйста, прочитайте его. Если вы поставщик, то знаете, что мы рекомендуем всем дизайнерам заключать именно этот договор. Если вы хотите внести какие-то дополнения либо изменения в этот договор, вы можете сейчас об этом написать. И когда я буду готовить окончательную редакцию, я эти комментарии внесу, если их поддержит дизайнерское сообщество. И если вы дизайнер, то тоже внимательно почитайте, устраивают ли вас все эти позиции, которые там озвучены. Может быть, вы что-то хотите добавить, либо какие-то позиции у вас возникают, вопросы. Если вас что-то не устраивает, тоже напишите об этом. В финальной редакции я это внесу. Моя задача систематизировать и сделать нашу отрасль прозрачную, чтобы прекратить получать какие-то деньги в конверте, обманывать себя, обманывать клиента, обманывать поставщика, чтобы деятельность была качественная, прозрачная и официальная, мы должны выводить это все в договор. И начать мы должны в первую очередь с себя. Пока сами не сможем и не будем работать так, как надо, нечего ждать от этого и других. Поэтому пишите комментарии, согласны, не согласны, думайте, что это нормально, либо думайте, что все неправильно и так это не работает. Мы принимаем все комментарии, также вы можете делиться этой информацией и желательно делиться этой информацией с вашими коллегами, если вы дизайнер, с вашими коллегами, если вы поставщики. Давайте вместе, единым фронтом выработаем единый договор, который устраивает всех и будем работать на общее благо свое и общее благо клиентам. Итак, поехали. Договор на поиск покупателей. Некоторые моменты я буду рассказывать более детально, которые являются ну, важными да, особенно. А некоторые достаточно простые, и вы их просто почитаете, я их, наверное, все постараюсь не зачитывать. Первое, индивидуальный предприниматель это я, я буду исполнителем, заказчик это будет подрядчик, который я буду покупать. Термины определения. Товар, продукция или услуга производимая заказчиком или партнером. Почему партнером? Потому что если будут разные юридические лица, партнеры тоже будут участвовать и тоже считаться. Покупатель, ну сказал, кто такой? Вознаграждение это деньги. Дизайн проект это идентификатор, по которому вы получаете, ну и как техническое задание, да, для идентификации и ну, работа для подсчета. И партнер это аффилированные заказчиком физические лица. Второе, предмет договора. Что же мы делаем? Исполнитель обязуется по поручению заказчика, то есть я по поручению моего уважаемого поставщика, я осуществляю для него поиск и привлечение покупателей. Но тут хитрость, что покупатель у меня уже есть, то есть это мой клиент, которому я сделал дизайн проекта. Я привлекаю. Заказчик обязуется принять оказанные исполнительные услуги, оплатить их. Исполнитель неуполномочен действовать как агент или представитель заказчика, или налагать на заказчика какие-либо обязательства. Но это особое законодательство, которое вот, мы указываем, что оно не попадает под наш тип договора. Порядок исполнения договора. Обязанности сторон. Исполнитель, то есть я, обязан осуществить поиск и привлечение покупателей. Отлично. Следующее. Консультируй потенциальных покупателей и заказчика по товару. Супер, проконсультирую. Направлять потенциальных покупателей к заказчику, предоставлять координаты, телефон и так далее. Предоставлять заказчику информацию для идентификации. А именно, вот эта важная часть, прошу обратить внимание, мы здесь одно из ниже перечисленных условий должны предоставить. Либо реквизиты покупателя, либо реквизиты объекта, либо дизайн проект полностью или частично. Либо это будут характеристики приобретаемого товара, то есть сколько плитки вешать, сколько закупать килограмм или километров кабеля. Это нужно для того, именно и или, для того, чтобы мы всех позиций можем не знать и заказчики могут тоже хитрить, соответственно присылать либо прораба, либо другого дизайнера, либо еще кого-нибудь друзей и попытаться сделать так, чтобы мы не получили или там не участвовали. В работе как правило это ни к чему хорошему не ведет ну во первых будет там собрано не то, купить скорее всего не то и дороже чем нужно то есть, если вы действуете честно то скорее всего заказчик получит максимальную скидку которая возможна и вы еще дополнительно получите бонуса в виде денег которые вам даст из своей прибыли поставщик поэтому одно из и здесь хорошая Проверка, если поставщик не настаивает на том, что, что, что, что все надо предоставлять, то это, ну в принципе, хороший поставщик, он не планирует как-то ужать денег, а планирует ну, просто хорошо работать. Но будьте внимательны, некоторые юристы, которых нанимают, подрядчики и поставщики, они вырабатываются, им надо понимать, что они не со зла, им тоже надо выработаться, и они, соответственно, будут убирать, будут ставить только и, и то, и то, и то. Здесь спокойненько можно обсудить с генеральным директором. Никогда, кстати, не парьтесь по поводу юристов, которые будут вам править договор. Надо всегда договор этот обсуждать либо с коммерческим директором, либо с генеральным директором. То есть это очень важно, потому что юристы выполняют свою работу, их для этого и нанимают, чтобы играть на стороне. А вы договариваетесь с коммерческим, либо с генеральным, это будет важнее и правильнее. Если все условия остальные устраивают, то это тоже не должно быть проблемой потому что ваши поставщики получают тепленького клиента. Дальше, что должен делать? В своевременно возвращать заказчику, предоставленные во время на пользования образцы. То есть взял и отвез назад. Заказчик обязан предоставить исполнителю актуальную информацию ассортимента, своевременно информировать об изменениях ассортимента, консультировать исполнителя о покупателях возможных использования товара. По запросу исполнителя предоставлять временное пользование образцы бесплатно или под залог стоимости товара. Самостоятельно формировать коммерческое предложение для покупателя от своего имени. Будьте здесь внимательны, мы клиенту, с клиента не берем деньги сами и сами ни в коем случае не заключаем договор с нашим подрядчиком. Это делает клиент сам, мы просто участвуем в этом процессе. Не лезть в чужие товарно-денежные отношения, это лишняя история. Письменно или устно с помощью всех доступных средств коммуникации э, уведомить исполнителя о сделке. Спо письменно с помощью электронной почты уведомить исполнителя о том, что покупатель, привлечен исполнителем, полностью частично оплатил сделку. После получения информации об оплате покупателем сделки направляет заказчику два подписанных со стороны исполнителя акта. Заказчик обязуется после получения подписать и направить назад. Если каких-то претензий нет, то акт считается выполненным. Вознаграждение и порядок расчетов. Давайте здесь остановимся немножко поподробнее. Заказчик производит расчет исполнительный в течение 10, банковских, 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта. Почему это нужно? Потому что две недели по закону есть для того, чтобы вернуть товар. Вознаграждение рассчитывается в процентном соотношении от стоимости уже оплаченного товара и составляет столько-то процентов. Здесь записывайте свой процент, в зависимости от типа товара этот процент может быть разный. Если это индивидуальные услуги, то это может быть там 15-20%. Если это какие-то товары стандартные, то это 10%, заказная мебель, допустим. Если это какие-то товары, которые на конвейере делают с высокой конкуренцией, допустим, это окна, деревянные или окна, пластиковые то там пять процентов а здесь вы прописываете те проценты которые считаете необходимым от суммы товара полученной заказчиком от покупателя привлечен исполнительным в оплату выбранного товара В случаях согласованным сторонами возможно заключение дополнительного соглашения к настоящему договору с индивидуальным расчетом суммы вознаграждения вот эта фраза тоже требует их эту фразу и вообще дополнительное соглашение требует многие заказчики потому что они говорят, что все зависит от конкретного заказа и давайте под конкретный заказ смотреть, где-то мы можем дать скидку 5% при большом или при маленьком заказе, а при большом заказе можем и все 15% дать. Поэтому вы можете всегда договориться дополнительно, ну либо здесь прописать там от такой-то суммы, там минимум, а на большую сумму договориться дополнительно, если будете об этом беседовать. То есть просто имейте это в виду, это будут спрашивать, это одна из таких важных частей работы. Поэтому лучше сразу иметь доп-соглашение, в котором по конкретному, если у вас есть проект, то именно по нему заключить отдельные доп-соглашения с новыми процентами. В случае отказа покупателя от товара частично или полностью, вы возвращаете деньги. Но ну, это логично. Заказчик выплачивает вознаграждение и собственной прибыли после совершения сделки с покупателем, за исключением привлеченным покупателем сделки по приобретению товара, Заказчик или его партнеров. Вознаграждение подлежит уплате только при условии поступления денежных средств от покупателя на счет или в кассу заказчика. Заказчик гарантирует, что не будет включать вознаграждение исполнителя в добавленную стоимость на товар при подготовке коммерческого предложения для покупателя. Вот это очень важно. Заказчик гарантирует, что заключение стоящего договора никак не скажется на итоговой цене для покупателя. В случае предоставления заказчику-покупателю скидки на приобретаемый товар, размер скидки не влияет на сумму выплаченного исполнительного вознаграждения, если стороны письменно не согласованы иное. Это важный пункт, потому что иногда бывает, что менеджер подрядчика либо сам заказчик, да, подрядчик, пытается взять заказ во что бы то ни стало и уменьшает по максимуму стоимость, а потом говорит, ну, у меня вообще там сильно клиент отжал, и у меня больше денег нет, не могу вам ничего заплатить. Вот это... Недопустимое это невозможно. Сам виноват, все равно должен, даже если в минус ушел, он должен вам заплатить по договору. Надо, не, не надо было так прожиматься совсем-совсем в минус. Заказчик гарантирует, что покупатели, привлеченные исполнителя не могут быть предоставлены более выгодные условия обхода интересов исполнителя и за его счет, специальная цена, дополнительные скидки и так далее. В случае, если по вине заказчика или его сотрудник в менеджерах других сотрудников, покупателей, привлеченных исполнителя получает дополнительную скидку от заказчика или другие условия сделки, которые не учитывают настоящий договор, заказчик обязуется оплатить услуги исполнителя по настоящему договору на условиях определенного состояния договора. Соответственно, сам виноват, как я сказал, ответственность за упущенную финансовую выгоду. Таких действий лежит или бездействие на заказчика или его сотрудника он сам несет. В случае, если покупатель после консультации с заказчиком выбрал и оплатил другой товар, а такое бывает, заказчика, обязанность заказчика выплатить вознаграждение исполнительно сохраняется. А размер вознаграждения при этом рассчитывается от суммы фактически совершенной сделки. Выплата вознаграждения осуществляется заказчиком в рублях, наличным. Куда написано? В случае безналичного происхождения обязательно оплатить считать належащим образом исполненным с момента поступления. Это не сильно важный пункт. Так закрепляет заказчиком за исполнителем вот это важно. Заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение от любой сделки с покупателем в размере и порядке установленным договором на протяжении двух лет с момента совершения первой сделки. Это нужно для того, чтобы иногда бывает клиенты делают первую какую-то тестовую закупку, там, допустим первую партию кирпича, а потом приходят и покупают на весь дом. Вот чтобы вам не заплатили только с первой покупки, а платили постоянно. Этот пункт тоже может некоторых э, юристов и некоторых генеральных директоров коммерческих поднапрячь, сказать, ну а что это мы там будем столько платить, вы один раз там типа сделали работу, а мы теперь должны там все время платить. Ну да, так вот, так мы хотим, я считаю, почему бы и нет. Привлечение клиентов стоит денег, вот она они здесь заложены, поэтому будьте добры. Вопрос процентов, конечно, кто сколько закладывает, 3, 5, 10, 15, 20, тоже смотрите сами. Но оказаться в той ситуации, когда... Клиент действительно купит какую-то маленькую часть, или вдруг еще подрядчик сам посоветует купить ему маленькую часть. С этой маленькой части вам заплатят 3 копейки, а потом они совершат между собой какую-то дополнительную сделку, и ваш уже заказчик, подрядчик, ну, наварится, по сути, на взяв в себе те проценты, которые должны были вам, то есть оставив в себе. Это тоже, наверное, не очень справедливо. Поэтому мы внесли такую штуку, ее некоторые захотят убрать, но посмотрите сами, убирать или нет. Как вы хотите, единовременно получать, либо постоянно. Стороны пришли к соглашению, что привлечение покупателям к сделке покупки товаров третьих лиц, прораб, закупчик, родственники, знакомые, не названных исполнителем при уведомлении заказчика, а не является основанием для отказа в выплате вознаграждения исполнителем настоящим договором. В принципе, это уже указано, но на всякий случай еще раз прописал. Пусть будет, не лишним. В этом случае идентификация происходит другим способом. Это я вот отправляю к тем пунктам, которые мы уже. Обсуждали вот здесь вот и-или. В случае, если последствия покупать частично отказываются от сделки или частично возвращает товар на основании возможных допустимых оснований, то мы возвращаем деньги, соответственно. Конфиденциальность. Ну, здесь говорится о том, что не, не надо распространять информацию о сделке. Это касается только двух людей или двух юридических лиц, кто заключил договор. Ответственность сторон, порядок разрешения споров. За нарушение срока предоставления информации исполнитель вправо потребуется заказчик уплаты неустойки такой-то. За нарушение сроков выплаты вознаграждения неустойка 0,3,20%. Это тоже могут попытаться поменять на 0 ,1 и 10, Ну, смотреть сами можно менять, можно нет. Я так оставил. При возникновении споров и разногласий проистекающих из отношений по настоящему договору или связанных с ним стороны, примут все меры к их разрешению путем мирных переговоров. Все штрафы неустойки подлежат начислению при условии направления заинтересованной стороной требований, нарушившей стране. То есть будьте внимательны, все действия, которые вы совершаете, чтобы они проходили официально, вам надо оформлять в виде акта, сканировать его, либо фотографировать и отправлять по почте. ну Не обязательно бумажный, можно и бумажный, конечно, если сумма большая. Но можно и электронной почтой. То есть это важно, да, чтобы все, все было четко. Срок действия, условия расторжения. Здесь говорится о том, что если всех все устраивает, он автоматически пролонгируется. Давайте посмотрим прочие условия. В случае изменения своих реквизитов обязаны сообщить. Это понятно. 8,2. В случае, если какое-то положение будет недействительным, остальные оставляют силу. 8,3. Все изменения, дополнения или отказ от положения «Стоящее отговоры имеет силу при условии, что они оформлены в письменном виде», подписано полномочным представителем. 8.4 – один из наших важных и любимых пунктов о том, что переписка приравнивается к действующей, если будет происходить в рамках вашего домена, если у вас есть сайт, это хорошо. В данном случае я прописываю электронную почту ну, вот именно в этом в нашем домене, и любая почта будет работать, а заказчик прописывают здесь e-mail, который считает необходимым, и по нему будут уведомления. Соответственно, если есть телефон, можно и смс-чками обмениваться. Если будут изменения, попросят поменять почту, то это тоже нужно указать в первую очередь по этой почте, что изменения будут такие-то. Настоящий документ включает в себя 6 страниц, ну и так далее, да, и тому подобное. Ну вот такой документ, покажите его вашим коллегам, подпишитесь с ними. Без каких-то проблем, я думаю, это будет. Разъясните вашим коллегам эти пункты. Это делает, напоминаю, комплектатор студии, подписывает все это дело. Поменяйте условия, если хотите, для всех, если вы хотите как-то более жестокие сделать условия, либо наоборот более щадящие для клиентов. Лучше всего сделать универсальный договор для себя, прописать проценты, какие хотите, и дальше заключить его со всеми вашими поставщиками, которые, с которыми вы уже работаете, и с потенциальными. Если заключать не хотят, то вопрос, скорее всего, переговоров и вопрос переговоров с коммерческим директором, либо с руководителем компании. Если заключать не хотят, то как ну, хотят работать с вами, то тогда дадут протокол разногласий, и по этому протоколу вы можете поменять или не менять, если захотите. Можно давать индивидуальные условия для подрядчиков, можно не давать, тут уже как хотите. Можно под определенный проект подписывать доп. соглашение. Но начинайте всегда вот эту историю с этого договора, а еще лучше сделайте какую-то мини-презентацию, пусть комплектатор студии ее выучит с основными условиями, которые вам кажутся ну, наиболее значимыми, потому что все остальное это такая уже дополнительная, обслуживающая эти основные условия история. Давайте напомню основные условия. Деньги сразу, то есть в течение 14 дней, процентное соотношение вы указываете либо цельное, либо в зависимости от каждого конкретного проекта. Это второе. Третье. Ни в коем случае не может быть насчитано больше в коммерческом предложении в связи с тем, что вы заключили договор. То есть подрядчик и ваш заказчик делится с вами прибылью, своей прибылью, а не с надбавки, не, не дает скидку на накидку. Это третье важное. И четвертое важное часть то что клиент который пришел один раз он потом закрепляется за вами и постоянно вы получаете либо тот же самый процент либо процент можно поставить со следующих покупок меньше или больше как сами захотите прогрессивный ну вот примерно такая история итак изучите почитайте задание этот договор и покажите его заключите этот договор с вашими заказчиками уже получается поставщиками и Попробуйте по нему поработать, по нему вы честно и точно получите деньги ну, без каких-то проблем. А если не получите и вы соблюдаете все условия, вы вполне планомерно можете подать в суд и эти деньги вам все равно засчитают. Спасибо за внимание, с вами был Станислав Орехов. Пользуйтесь этой частью с вашими подрядчиками и получайте свое вознаграждение. Если вы хотите также рассказать об этом договоре вашим коллегам, друзьям, поставщикам, то вы можете, конечно же, это сделать. Мне будет безумно приятно, если вы укажете в том числе и авторство, сошлетесь на нас. Ну, если нет, ничего страшного, тут уже на 100 каждого. Моя главная задача, чтобы эти условия были понятны, прозрачны и исполняемыми каждой из сторон. Жду ваших комментариев, надеюсь, вам понравилось это видео. Делитесь ими с друзьями, делитесь ссылкой на договор. И жду ваших комментариев. С вами был Станислав Орехов. Увидимся. Пока.